приветствую всех дорогие друзья сегодня я представляю вашему вниманию разбор а, торговой стратегии под названием 50 процентов от предшествующей свечи а, значит автор данной стратегии довольно таки грамотно а, использует в ней индикаторы stochastic и rsi а, хотя может быть с настройками их а, можно и поспорить но в целом а, использование их а, правильно дает практически 50 процентов успеха при работе, значит, по данной стратегии. Рассмотрим несколько вариантов работы, значит, но ну вот один из самых таких классических. стахастик у нас и индикатор RSI находятся в зоне перекупленности, то есть в районе 75 значит, как рекомендует автор. Как вы видите здесь после бычьей свечи медвежья свеча закрылась более чем на 50 процентов ниже значит от объема бычьей свечи и здесь мы открываем короткую позицию после закрытия часа значит пара у нас фунт иена и значит как вы видите после этого цена пошла ниже и здесь был довольно таки неплохой профит пара сходила более чем на 50 пунктов ниже и практически не принесла Никакой просадки и каких-либо волнений трейдеру, то есть движение здесь было такое классическое и довольно-таки хорошее. И буквально же здесь, как вы видите, через несколько часов появился сигнал на продажу. Здесь у нас уже индикатор Stochastic был в зоне перепроданности, что не скажешь по индикатору RCI. С данными настройками он э, не всегда э, находится значит, в нужной нам зоне э, и движение его явно, э, скажем так, запаздывают за рынком. Э, в отличие от индикатора стахасти, который имеет стандартные настройки. Так вот, здесь было довольно-таки сильное движение, и здесь вот я хочу акцентировать внимание, что не всегда вот это сильное движение является позитивным, а лучше бы, например, хотя бы вот эта обычая свеча была бы ну, половину меньше. Хотя здесь движение восходящее продолжилось, и здесь также был получен хороший профит. Значит, далее. Вот здесь хочу акцентировать ваш момент. Индикатор, как вы видите, находился в зоне стахастика перепроданности значит перекупленности и индикатор RSI также в зоне перекупленности и здесь у нас вот несколько было бычих свечей, довольно-таки таких сильных и вот здесь у нас сильная такая медвежья свеча и она не просто в два раза она более чем я думаю в 3 в четыре раза а по объему получилось больше чем вот эта бычья свеча и после этого как видите хотя я открыл значит при тестировании короткую позицию движение вниз было ну тут около 20 пунктов довольно таки коротко отчасти это случилось потому что э, практически вот это коррекционное движение нисходящее э, получилось в одной вот в этой свече то есть если бы она была хотя бы вот на уровне закрытия э, то есть открытие вот этой бычьей свечи или чуть ниже э, тогда бы, было бы очень хорошо то есть был бы приемлемый вариант и профит здесь бы составил э, ну довольно таки приличный то есть в районе 50 пунктов а так здесь получилось только 20 пунктов ну что является по моему мнению таким минимальным и при достижении 20 пунктов профита стоит выставлять а, позицию без убыток то есть на уровне на уровне открытия ставить стоп а, Значит и уже а, в случае достижения ценой допустим прибыли а, в 40-50 пунктов а, значит, <coughs> или фиксировать а, 30-50% процентов были остальное также оставлять без убыток и ждать если цена будет двигаться дальше допустим снижаться и уже ловить более сильный тренд и там уже фиксировать оставшуюся часть позиции здесь как вы видите цена че буквально через час вновь развернулась вверх отчасти это было обусловлено бы вот этим сильным нисходящим движением вниз и как вы видите стахастик оказался уже в зоне перепроданности здесь у нас как видите бычья свеча поглотила медвежью свечу вот. здесь довольно таки хороший вход был и уже как вы видите после этого цена довольно таки хорошо выросла и принесла довольно таки хороший профит более чем 70 пунктов значит также вот здесь рассмотрим с вами еще один вариант здесь также хочу акцентировать ваше внимание о том что вот эта бычья свеча она более чем в два раза ну практически в три раза превзошла медвежью свечу здесь цена немного поколебалась была просадка около 30 пунктов и в итоге пара вышла в профит это также в районе 30 пунктов то есть здесь в целом, когда вот довольно-таки сильный пробой, намного больше, чем вот медвежья свеча, я в большинстве случаев заметил то, что происходит на рынке разворот после этого, то есть и, скажем так, лучше все-таки, может быть, и даже воздержаться вот в данных ситуациях, как вот здесь и вот здесь, например, вот открытие позиции. Далее был вот здесь вот очень хороший вариант, значит Здесь у нас была, был сахастик в зоне значит, у нас перекупленности. Значит, у нас медвежья свеча поглотила бычью. Вот. И дальше, как вы видите, пошло нисходящее, плавное нисходящее движение. То есть и по данной уже позиции пара принесла значит, хорошую прибыль, около 50 пунктов. Потом, как вы видите, вот опять была обычая свеча, которая в несколько раз произошла предыдущего. но тут довольно-таки спорный вариант, так как вот эта свеча у нас является нейтральной, потому что закрытие, скажем так, вот этой медвежьей свечи было 131.17 и закрытие этой свечи тоже 131.17, то есть такая комбинация не рассматривалась автором, но в целом, допустим, если рассматривать ее как поглощение, то есть она также вот эту свечу, допустим, ну, в разы тоже э, превзошла. Э, здесь у нас сработал первый стоп, как раз акцентирую ваше внимание опять на этом. Э, и опять же вот заметьте, что это произошло э, после открытия э, позиции, когда свеча в несколько раз превзошла предыдущую по своему размеру имею в виду. Э, потом далее был сигнал довольно-таки такой неплохой здесь, э, значит, э, как видите, 15 июня. Значит, пара, значит, курс у нас превзошел предыдущую, значит, медвежью свечу чуть-чуть, и потом пошло плавное такое восхождение вверх, и был получен хороший профит. При этом стахастик и индикатор ЖСИ был в зоне перепроданности. Значит, далее на рисунке 2 рассмотрим с вами, еще несколько вариантов вот здесь вот у нас значит хотел бы акцентировать ваше внимание на том что вот здесь индикатор HCI находится в зоне значит, перекупленности здесь у нас появляется вот небольшая медвежья свеча и за ней еще одна медвежья свеча вот такой вариант нельзя рассматривать как сигнал допустим продажи так как должно быть так допустим быча свеча и за ней следует медвежья свеча и э, ниже на 50 процентов если следует медвежья вот такая маленькая а потом опять медвежья это не сигнал к продаже и вот как раз вот здесь вот у нас быча свеча и потом медвежья поглощает ее и это как раз является сигналом продажи и как видите здесь мы поймали довольно таки сильный тренд более 130 пунктов э, хороший сильный тренд все соответствовало с, э, тем критериям э, которые значит автор внес как принципы значит открытия стратегии значит при коротких позициях и скажем так в данной ситуации это является таким классическим вариантом и соответствует всем вот этим основам стратегии здесь также был после этого сигнал на покупку хотя и вот индикатор у нас тохастик и были а, в зоне а, значит перепроданности а, значит, но несмотря на это рынок еще был довольно таки волатильным а, значит но ну, в целом если вставлять э, стоп в районе 30 пунктов здесь бы сработал стоп вот, но в целом потом пара вышла все равно в профит а, так что Теоретически, здесь, конечно, можно было подождать коррекции, но, скорее всего, если строго придерживаться выбранной стратегии, то стоп в районе 30 пунктов или, например, лоу предыдущей свечи, вот этой вот, например, у нас не сработал. Но впоследствии мы видим, что цена выше не пошла и стоп у нас бы все равно сработал. Значит, также вот 17 июня был хороший сигнал на продажу здесь классический вариант стахастик в зоне перекупленности Значит, медвежья свеча поглотила бычью и пара постепенно развернулась и пошла ниже здесь был получен хороший профит и уже 17 также июня уже к завершению торгов вот здесь у нас Стохастик и индикатор СИИ находились в зоне перепроданности бычья свеча значит, на 50% более чем на 50% поглотила медвежью вот. был получен сигнал на покупку и вот как видите курс уже к завершению торгов начал повышаться и все это по моему мнению будет способствовать по крайней мере краткосрочно к росту и скорее всего на торгах в понедельник здесь мы увидим по крайней мере какой-то рост в район отметки 1 129.93 на этом у меня все Торг... это данная торговая стратегия является рабочей и принесет вам прибыль и я ее рекомендую использовать при торговле на рынке Форекс на этом у меня все, спасибо за внимание